Приветствую вас, зрители подписчики моего канала, с вами Веном. Сегодня у нас следующая серия StarCraft Remastered Brood Следующая глава Кристалл Урадж. Давайте посмотрим заставочку. Флот протосов на орбите Браксиса. Итак, мы слушаем тебя, Керриган. Что это за опасность, о которой ты хочешь нас предупредить? Начали! зародился новый сверхразум что но это невозможно и ты рассчитываешь что мы тебе поверим Зироту, я больше не лишенная воли убийца с которой вы сражались вначале. сверхразум мертв и теперь я свободна от власти которую он имел надо мной я понимаю что вам не просто поверить мне но постарайтесь на карту поставлено больше, чем... Она лжет. Заражение никуда не делось. Я не собираюсь выслушивать ее... Молчание, судья. Мось. Продолжай, Керриган. Судя по всему, церебралы, подчинившиеся Даготу, слились в новый сверхразум. К счастью, пока он находится в зачаточной стадии развития и не может управлять Роем, но Даготы, подобные ему, по-прежнему контролируют большинство стай. Двое убитых вами Церебралов тоже служили ему. Думаю, мне не нужно говорить, что произойдет, если новый Сверхразум доживет до зрелости. И я точно знаю, что тогда он обретет надо мной полную власть. Я этого не хочу. Вы Выполагаю, тоже. Даже если ты говоришь правду, наша главная задача — спасти Шакурос, а не атаковать новый Сверхразум. Мы должны найти у Хальс, иначе нас ждет истребление. Тогда я помогу вам. Если вы перебьете прорвавшихся сюда зерков, это ослабит позиции догоды. Дети мои, отбросьте все страхи и сомнения. Сделайте, что должно, а Керриган поможет вам. Пускай она была вашим врагом. Сейчас у нас общие интересы, и этого достаточно. Дайте ей время проявить себя. Возможно, она окажется ценным союзником. Пока же сосредоточьтесь на своей задаче. Разыщите кристалл Урадж на планете Браксис, и пусть ничто не помешает вам достичь цели. Мы исполним твою волю, Матриарх. Но знай, что мы никогда не забудем преступление Керриган против нашего народа. Готовь войска, Вершитель. Мы отправимся на Браксис до восхода Луны. Да, вот если бы они знали о том, что было бы... Что точнее будет в будущем. Каковы намерения Керриган в будущем, когда она будет уничтожать народы вселенной. И потом, когда она спасет всех. Я, честно говоря, ну, не совсем понимаю сюжета Близзардов. Почему такой он получился вид... вид... ли, вид... вид... вид... вид... То есть он вышел каким-то вообще совершенно э, отбитым в смысле, как-то не знаю, в смысле человечности что ли. Ну ладно, это мои, так сказать, мысли, не ваши и ничьи либо другие. Так что давайте начинаем эту миссию, все равно он сейчас Керриган будет помогать. Хотя на самом деле, я думаю, Керриган тут не особо большой помощник. Так, интересно, высаживаются наши войска прям... Прям под выстрелы турелик. Великолепно, ребята. Просто великолепно. Хотя нет, подождите-ка, нам не нужны. Я уже вызвал Скоробеев. И по-моему это ГГ. Если я сейчас не отменю Скоробеев. Так, я отменю Скоробеев нормально. А, нет, все нормально, и так даже будет оставил бесценную реликвию в руках тиранов. Все не так просто. Много веков тому назад здесь была колония под названием Хиродон. Когда раздор между племенами достиг апогея, протасы покинули планету, а кристалл Урадж остался на ней. Тираны явились сюда лишь недавно. Да! Разумеется! Да, можно даже было бы и не вызвать, да. <свист> так, давайте киллун поставим еще. Даже и не один, наверное, два пилона так, база очень большая, как мы видим, довольно далеко надо двигаться до противника. Точнее, до нашей цели. До противника тут, наверное, рукой подать, наверное, как только мы сойдем вниз, там мы уже встретим тиранские войска. Так, а, нам нужно поставить еще, да, газок, конечно. Займемся добычей кристаллов. Мурс, мурс. Тут у меня кошак сидит, смотрит на экран Ему тоже нравится игра Да? Интересно, интересно И что это у меня получается? Forever Элонг? Мне нужно воевать только войсками, которые у меня сейчас есть Это жестко, это жестко я надеюсь, что это неправда. Недостаточно минералов. В смысле, я ж могу вызвать крест этого звездные врата. Ч он мне? чем мне несет, а? минерал. Так, сейчас он появится, мы построим еще один пилончик. Вот сюда вот. Так, вообще, слушайте, у Керриган же невидимость. Пускай она идет разведать территорию. Ладно. Да, парень не ожидал такого, наверное. Живучий какой робот, Голиаф Давайте еще вызываем Дополнительно Так, у них тут есть база, я смотрю И у них вообще нет вижена То есть, представляете, насколько беспечно Тирана относится к своей защите Офигеть. А если бы прошел бы ГОСТ какой-то? Ладно, Керриган. Она тут, по сути, случайно появилась. А если бы какой-то ГОСТ, он бы спокойно мог бы пройти на эту базу и убить всех. Точно так же, собственно говоря, как и Керриган. Кстати, она может поглотить? А, что это означает? А, это типа она может поглотить только зеркал, да? По-моему. Я же управлял как-то, уже было Керриган. управление у меня в игре. Я уже просто подзабыл Так, пускай Корриган сломает вот эти вот бараки Они сейчас наиболее мне сильно мешают Ну-ка поставьте, давайте-ка врата Врата у нас ставится. Я что-то не понимаю, почему он говорит, что нельзя вызвать врата Вот же я их вызываю Так, ну ладно, я все равно как бы пока еще не совсем понимаю в чем дело, поставим еще один пилон здесь Да, долго у нее будет энергия устанавливаться, слушайте, зря я наверное это сделал, что ее просто по сути послал, она стояла у меня полчаса сначала на одном месте Маскировка тратилась, а толку от этого было ноль ну, вот и звездные врата. А, ну в смысле имелось в виду. Все, я понял, я затупил. Звездные врата, имеется в виду вот эти вот летающие отряды. Ну, понятно, мне только над сухопутными, но это, в принципе-то, и не сложно. чем подвох. Я знаю, что у меня там эти имбовые есть войска. Авианосцы, но ну, и ладно, без авианосцев тоже можно как-то прожить. В принципе-то. Идите сюда, сукины дети. Ты сволочь, с двух сторон решили напасть Так, поставим здесь пилон давайте И пойдем сейчас в атаку уже, потому что там все равно войск у них раз-два обчелся Нужно атаковать прямо сейчас Тем более, что у меня есть карабей Так, куда вы поперли? Идите сюда Так, маскировку врубай и давай кого-то ломай эти бараки Блин, там уже сзади кто-то подходит Так, вот это вы зря делаете Опа, появился Вижн. Вот это неожиданно. Вот это было неожиданно, реально. Но у него, видимо, накопился просто запас Вижна. Поэтому он его. Ой, блин, а там у него еще и танк стоит. Ой, ой, ой, -ой отходите, отходите. Пипец, Как не эффективно расходуется у нас с кораблей, я смотрю. Так, как-то нужно зайти к ним и убить прям вот этот танк чертов. Можно проводить маскировку использовать. Даже, я думаю, нужно. Беги-беги-беги. Так, Керриган пускай уходит, а то ее уже очень сильно продамажили. Надо ее отдохнуть слегка. Хорошо, они валят. Сукины дети, нападать постоянно. Так, давайте здесь вызовем рабочих еще. меня. Да короче, базу еще. Нам нужно срочно туда послать кого-нибудь, чтобы построили базу новую. Так, все, уходи, Келлиган. Это уже не смешно, так сказать. Недостаточно минералов. Недостаточно ну, минералов. Музык. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Масина берет и лезет. Пытается обои порвать. Музей. Так, все. Я думаю, Керриген пора бы уходить на отдых. Заслуженный отдыхать ей. Пока она еще и подохнет, не дай бог. Я могу быть так, ну и нам надо сюда сейчас побольше рабочих. Послать, пускай они будут добывать минералы. Не, кстати, добивать пока здесь минерал, потому что тут тоже можно еще дополнить на рабочих подкинуть. Недостаточный минерал. Недостаточный минерал. Недостаточный минерал. Недостаточный минерал. Так они, кстати, пустые. На Так, но ну мне надо улучшение еще делать. У меня минералов очень мало для этого. Чего ты за наглешь, а? Так, Мурзик, Мурзик, ну-ка Пусть бриз. отсюда Ой, куда пошли мои войска, ё-моё Пока я их не контролил, уже все, что только можно было, они сделали Все подохли, все поумирали Охренеть, вообще без войска я остался Так, давайте поставим завод робототехники. Э или нет, или лучше ЦТДЛЯДУНА. Лучше давайте ЦТДЛЯДУНА сначала. Потому что так я смогу ä, сделать ножки там. Хотя бы побыстрее будут ходить, быстрее атаковать. Так, я там смотрю, у них есть... Да, у них там есть уже нормальные... Нормальные турели. То есть они будут хотя бы палить мои войска. Не совсем по-тупому будут они умирать. Так что не получится так с легкостью туда зайти уже. Так, нам надо еще дополнительное на одно чтобы прям вообще быстрые гриды поставить. Он а по полчаса. развиваем опа какие там войска поперли Так, обсерваторию. Observation. Ставим. Плюс устанавливаем батареечку и устанавливаем еще дополнительные фотоночки. Потому что у них есть в врайты, а врайты, как известно, любят уходить в невидимость, которую я просто не смогу ничем увидеть. Потому что пока что у меня нету даже обсервера. Так, ну, можно войска вызвать хотя бы. Давайте-ка вызываем. Ага, все, обсерватория у меня появилась. Отлично, можно вызывать наблюдателей. Два наблюдателя мне будет достаточно. Так, фотонечки есть. Это хорошо. Ну, можно еще архивы тамплиера, в принципе, поставить. Правда, здесь давайте их где-нибудь установим, чтобы они не мешались. Все, нам появился наблюдатель, это очень хорошо. Жаль, что пока скорости нет у него передвижения. Очень медленно он летит. Плюс у него обзор очень небольшой. Так, давай-ка поставь нам еще один пилончик. И еще один пилончик. Ну и все, пока. А, архивы тамплиеров все равно нужны так или иначе, да? Но ну, я их уже начал, да, устанавливать, так что ждем. Угу. Все. Дальность обзора добавляем. Ну, вот они идут, красавчики. Хорош. Ну-ка, отсюда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой сколько всего у них тут, слушайте. Надо атаковать, попробовать, что ли, центр. Потому что на центре сколько всего. Так, прошу прощения, немножко повозился с котиком. Любит он всякое такое, что двигается И поэтому, когда я мышкой двигаю, он прям Чуть ли не кидается на нее. Давайте в атаку идти вот на эту точку Тут у них никого нету, мне так кажется Можно атаковать спокойно Даже нужно атаковать А не можно Так, давайте в атаку, в атаку, в атаку Да, он пытается войска, смотрю, переслать с другого места, но тут уже его поджидают. Так что данная точка у него опять-таки тоже потеряна. Он тут все добывал, блин, спокойно, я смотрю. да, он нормально так добывал. У него плюс еще и был вижен здесь. Уничтожайте быстрее. Нам бы сюда еще Дополнительные войска перестать Добивайте По-моему, практически без потерь Мы тут выиграли сражение Иди Идите давайте-ка теперь наверх Тут еще у него есть, естественно, казармы Причем все пустое у него Типа забирайте Товарищи Забирайте все, что только хотите это все, это все, это его последняя база, да, вот на этом, на этой стороне. По-моему, да. Так что можно сказать, осталась только нижняя сторона, но тут и наиболее укрепленные позиции, у него. Правда, как сказать укрепленные. Эти позиции можно будет легко разбить моими а, моими улитками, так их назовем. Чё это такое? Он хотел еще раз одну базу поставить, ну ты вообще даешь? Так, давайте оставим там драгунов, а то он такой наглый, я смотрю, прям вот любит базы ставить там, где не надо, там, где его не просят. Так, ну что, мои войска собрались, можно сказать, мы готовы к атаке. Атакуйте. А я, кстати, не давал драгунам дальность, да? Я так и не давал дальность драгунам. Забавно. То есть уже столько играю, до сих пор не давал дальности. Хотя это одно из первых, одно из первых улучшений, которые нужно делать. так ну что мои улитки давайте-ка подползайте сейчас будем давать разряды по базе Оп. И минус сразу в барак. Точнее, бункер. Отлично. Теперь давайте залпики вот по этому еще бункеру. Они могут, да, давать на этаж выше. Блин, вот это хреново. Это что там высадилось? Сука, а? Так, Так, что будем просто заходить наверх, наверное? Ну а что еще остается? Этих ублюдков убили Хорошо, ну да, конечно, тут поубавилось рабочих Но это ерунда, у меня и так уже кристаллов очень много Мне в принципе они уже не нужны так, как раньше Что, давайте за забегание устраиваем Вообще без проблем Теперь давайте двигайтесь вниз. Я не знаю, где тут у них войска. Вот у них база тут есть. Атакуйте. У них там танк сверху, блин. Танк сломали. Теперь уничтожайте войска. Так, нафига мы ломаем, правда, бункер, я не знаю. надо сломать бункер. Продолжайте нападение. войска ходил встретиться и все полностью добиваем тут уже снизу только разве что у них там остался ой ой ой ну, ладно. так хотя бы Там танки внизу, осторожно. Хотя танк сейчас... Да, он там всего она всего один в атаку, идите. Уничтожайте его. Танки вообще малоэффективны, на самом деле, против протасов. Как раз из-за того, что у них очень большая броня. Очень большие силовые поля у нас, кстати, третий щиты можно было сделать. но ну, уже, в принципе, нам эти щиты не нужны. Так, что нам нужно было сделать-то, я что-то забыл. Просто направить туда Керриган и все, что ли? Да, просто приведите Керриган к кристаллу Урадж. Ну, тоже, на самом деле, задание было очень легким. Потому что я-то думал, здесь такая прям жесткая будет оборона, там, не знаю, 5 танков стоит здесь где-нибудь на холме, я просто не смог бы нормально зайти бы войсками. Но как оказалось, все было очень просто и легко. И непринужденно мы их уничтожаем. Я там потерял вообще очень мало войск, и можно было гораздо раньше устроить свое нападение. Просто вспоминаю, да, предыдущие вот эти миссии, которые были в первой части, там вообще жесть творилась Лучше. порой. Противники такие были защи защищенные Ладно. позиции. Ну а здесь такого не было. Совсем. А вот и кристалл, ребятки! Отправьте за ним зомб, и наша работа здесь будет закончена. Твоя помощь оказалась очень кстати, Керриган. Похоже, я был к тебе несправедлив. Учитывая наше общее прошлое, это неудивительно. Ладно, давайте уже покончим с этим. Да, миссия была несложной. Очень даже простой. Я выиграл вообще без каких-либо проблем. Ну что ж, надеюсь вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и оставляйте комментарии. С вами был Веном, всем пока, удачи!